Начать с какого-нибудь менее жесткого вопроса, хотя сегодня, конечно, особый день, хоть мы этого не планировали. Но... Да, да, не, да, Я не смогу его не задать, и, наверное, это будет главное, вокруг чего, собственно, разговор дальше пойдет. А можно в порядке, в порядке разогрева? Я просто уже со своими подписчиками делился историей, которая тогда на меня большое впечатление произвела. в, в по-моему, воскресенье было ли суббота? 93 -го года, когда мы сидели с ребятами в этом классе в одиночестве, там у нас был человек 5 угу. в форматике. Пришли вы с маленьким ребенком. Я сейчас не стараюсь сказать, сколько ему было, не знаю, может быть, 3, может быть, 4. Ну, если 93 год, то 5. И, ну. я, и меня просто этот конкретный случай и необыкновенное общение произвел настолько, что я, я бы назвал это то, что называется импринт. Так. Я увидел ну папу или кого-то по крайней мере похожего на папу и папа не знаю кто это был собственно сейчас спросим папа. теперь мне интересно что папа. было что было на обратной стороне потому что потом когда ну, я наверное единственный ученик кто прошел через развод да, более-менее обычная вещь Ну, в общем у меня достаточно все потом было болезненно потом было лучше вот сейчас боюсь глазеть вот от ну, нашего конечно сюрпризом от нашего руководства это вот события или мероприятия на двоих. Это была обычная вещь или это было что-то штучное, разовое, там тоже на фоне какого-нибудь там рваного расписания. Воспитательного? Нет, это было обычное, стандартное, да, причем я хотел там, чтобы и второй, и третий ребенок был, жена воспротивилась. Ну и мы довольно быстро поняли, что мы не две половинки целого, да, что у нас разводит в стороны, да, но поскольку во мне, как в учителе, да и не как в учителе, просто как в человеке, чувство долга было гипертрофированное, то есть, как я сейчас понимаю, перебор, я считал, что ребенок должен расти, имея рядышком папу. И ради ребенка я жертвовал вот своими личными отношениями, да, то есть я пытался склеить чашку, то есть у нас с женой сразу не очень задалось, но я искал вот выход это в школе с вами и с ребенком, то есть я много времени проводил, гуляя с ним и пытаясь вот как-то компенсировать, что ли, но вот это чувство вины, которое росло, что ну, с мамой не очень сложилось. Ну, то есть вы не жили раздельно на но... этот момент? Нет, или... к сожалению, большому мне не хватило ума. То есть, как я сейчас понимаю, что были неверные установки, ну, я их так воспринимаю. То есть, правильнее было все-таки уйти жить отдельно, да, где-нибудь там же. снять комнату или квартиру, да, благо школа давала мне много денег, я зарабатывал очень прилично, да, да, да, да, то есть там за компьютерный класс платили какие-то бешеные деньги, то есть если я вот перед школой в Академии наук работал, у меня там зарплата была в районе там 140 рублей, ну, не считая там, изредка премии, но они редко были и небольшие, то в школе мне, да, вот за класс, за компьютерные классы доплачивали, у меня зарплата была в районе 500 рублей. То есть там в 4 раза больше. И в принципе, конечно, этих денег мне хватало на все, Да, то есть тут вот... Родина, при всей моей к ней нелюбви, она меня холила, и, людь... и плюс, да, вот наш директор, он ко мне тоже благоволил, и он тоже старался мне подкидывать, то есть в смысле, вот финансово я в школе чувствовал себя очень комфортно. Но еще раз говорю, что надо было делать упор на себя любимого, да, то есть оценивать, что мне нужно и что мне правильно, да, вот что под себя, а я ориентировался на сына и немножко сейчас об этом жалею, то есть потому что я бы и так его не бросил, да, но вот если бы я с женой разошёлся раньше, то, наверное, это было бы правильнее. Да, потому что жена страдала, она потом мне делала упрек, какого черта ты там от меня не ушел раньше? Я бы там за другого замуж вышла, была бы счастлива, но и подразумевалось, что я бы тоже женился на другой, да, вот и были бы мы счастливы каждый сам по себе, то есть вот получив, скажем, отрицательный семейный опыт, дальше пошли бы ну, так как многие семьи, да, ведь очень многие, не секрет, что обжигаются, то есть вот женятся по первости, понимают, что неправильно, что это юношеская, да, вот там девичья, да, что обычная там либидо играла, да, и да, больше там секс, чем мозги, а дальше уже вот все неким образом канализировалось и не было такой вот глупости да поэтому ну что разошлись вот то есть я себе поставил задачу что вот ребенок достаточно вырастет там до 16 лет школу закончит я уйду но ну, вот ребенок школу закончил стал достаточно взрослым уже не мог мне сказать, что отец нас бросил, да, и Но время было потеряно, то есть я мог там лет 10 выиграть, и то есть пока он был маленький, быть с ним, а потом вот там после пяти его лет, после его возраста в 5 лет, надо было уходить, потому что был край, да, то есть мы много... Ругались и вели себя не очень. Ну, справедливости ради я -то вот именно так сделал, хотя тянул долго тоже, последние три года очень тянул. Но, ну, к сожалению, просто практика в основном. То есть я, я так что учился я так ни разу не сказал, в какой области я блогингом занимаюсь. Я состою в том, что называется, мужское движение. Ну и так, более или менее известная личность в этом. Нет, конечно, под своим альтернативным моим к сожалению, невелика вероятность, что если бы разошлись то так или иначе возникли бы препятствия общения с ребенком, либо физически, когда начинается раздержание. А в моем случае было, верно, да. была, когда вот сразу после вроде ничего, тем более такой цивилизованный был развод, все там полюбованно, без этих скрихов, без друга не все. Три года, тьфу -тьфу -тьфу, вот. Но как только мама выходит на большую тропу снова, ну там, правда, еще и дедушка, и бабушка, и огонь попали, Но ну, в смысле, бензин, а не вода. Я понимаю. Вот. И это самое, короче, получилось то, что получилось. То есть, к сожалению, вот в таком сценарии велика, очень высокая вероятность просто потерять контакт любой вообще. Нет, я это понимаю сейчас, да, тогда вот как бы мне казалось, что если я буду жить там в соседнем доме или там, ну, через пять домов, но буду приходить и вряд ли там жена будет препятствовать мне общаться с ребенком, да, то есть я на тот момент я не видел проблем, да, хотя я понимаю, что когда ты каждый вечер дома, да, и ребенок тебя видит, это одна ситуация. А когда мама рассказывает, что папа где-то, да, и папа, что называется, становится воскресным, это иное, но ну а куда деваться? Я не знаю, опять же, может, там лично мой, как бы, пока я был похож, скажем так, в дом, то mm -hmm. вроде как, ну, не то, чтобы прям совсем ничего не изменилось. А до этого в командировке ездил надолго. А, ну вот... И, как видит... бы особо, скажем так, какая-то разница наступила. Ну, да не особо. поскольку сколько? Ну, даже наоборот, и... бывало, что я больше был, чем в командировке. Потому что командировка я мог быть, например, месяц, и даже больше такого было. Кряду. То есть у меня нет месяц, А тут я каждый выходной как штык, вот с утра и до вечера добыл. А суббота бывает, был наш день. Вот я начинаю с отвода в школу, заканчиваю уже там, когда уже вижу полуночистов. Все игры переиграны. Ну, видишь, вот у тебя было хорошее наложение, да, то, что работа. Это, это тебя... да, но, но я один из тех, просто кому, ну, можно сказать, прошло между капель дождя, то, что я вот сказал, то, что в итоге ребенок ко мне ушел mm -hmm. 14, это единицам людей удается. Да, есть, я, я согласен с собой совсем. что это очень. Это... То есть можно было это сделать и в итоге потерять его полностью да, К сожалению было да, вполне возможно что может так быть сложно. если бы там появился быстро новый папа который мог бы там деяло на себя тянуть и да, оказался он, бы нормальным да. мужиком итоге. да он мог бы тебя заменить и ну, я на личном опыте сам... знаю что это конечно замена замены но все равно это всегда суррогат То есть, как бы... ну всяко бывает да так как говорил товарищ. Опросы крови самые сложные вопросы сложные, в мире. Абсолютно, я согласен. Что, вот, но Ну, я вынес из этого опыта, да, и вернее вот из этой ситуации вообще в принципе, что нужно слушать свой внутренний голос. Вот как бы это дико не дико казалось, да, вот нужно. Не тратить время, а вот созрел до какой-то мысли, нужно действовать. То есть просто варить какую-то мысль, ну, вредно. То есть она только тебе мозги разрушает, да, то есть вот решил, что надо расходиться, да, что нужно не тратить время, а действовать, да, и… Однако. Потом случится что-то, можно вернуться, да, бывают же такие ситуации, разошлись, а потом поняли, что, в общем, что-то было, какая-то, Получается, я где-то внутри правильно почувствовал, то есть фактически это было, как бы брак еще был, но режим-то был, в общем, воскресный. Да? То есть меня не просто так укололо значит, в тот момент. Не просто, не просто. В общем, я с тех пор, ну, поскольку у меня это яркое, именно это конкретно событие, у меня очень ярко в памяти запечатлилось, потому что у меня такого никогда не было. Там были другие какие-то вещи, чем такого, чтобы там выделить тебе, там, не знаю, день, и он был твой. Не я рядом там, а именно вот мне он посвящен. Но я, честно, на памяти даже вот и... Хотя, может, конечно, в пять лет что-нибудь было, я так не вспомню. Но я потом делал так, намеренно делал. То есть, когда у меня была возможность, я таскал с собой... У меня старший сын, был на проектах со мной был, ему было там. Первый раз по-моему, был, наверное, ему трех еще не было. Mm -hmm. Куда-то его затащил, типа, по-моему, компьютер кому-то в частном порядке тел. Он был, и ему даже, ну, он просто рядом был, отвлекал на себя внимание, ему даже в итоге эту игрушку там подарили, типа, наверное, конечно, про себя подумали, что типа и нормальный инженер пришел, то приходит mm -hmm. чинить компьютер с, с ребенком, mm -hmm. да. Причем таким маленьким ребенком, реально маленьким не говорил ничего, но в итоге это было бы первый заработок, я ему сказал, бы ты мне помогал, вот твой первый заработок на компьютерной поддержке. Я не помню, что за игрушка, но вообще где-то она мне была. А потом я на всякие крупные проекты. Он был во многих вот этих класс, офисах класса А, был в Москве там, башни вводили в строй там, компании такие, ну звучищие. Ну это когда уже когда интегратор я работал был. Я потом это таскал с собой. И сублимировать я тоже об этом думал. Кстати. Я даже всерьез, пару раз заходил на разведку вот в педколледже, потому что понял, что меня не возьмут, я там, когда разведку провел, понял, что без образования никому бы там не сдался. Я пошел на разведку в пед-колледжа, ходил прям на собеседование туда. И, конечно, меня смотрели как ненормально. Как я пришел туда, бомбу принес террорист. Вот. Ну и, честно, я там посмотрел, там, конечно, 99 и в периоде это девочки. И там меня провели типа на экскурсию, они говорят, ну вы готовы к такому завоюет, там показывают, дверь открывают, там гимнастический зал, не все в трикол обтягивающим, и у них какие-то эти ну, типа какое-то вводное занятие, аля балет что-то такое, mm -hmm. ноги поднимать, они говорят, вы это готовы? Я так немножко от себя сказал, я говорю, а вы ну, свое у меня, вы понимаете, что я говорю? А они говорят, а у нас программа одна для всех. Я говорю, может как-нибудь там решить, можно? Они говорят, нет, нас решить нельзя. Ну, на этом как бы разговор кончился. Так посмеялись, ха-ха-хихи, ну очень короче. Понял, что а сейчас на данный момент ну, я категорически прям боюсь этого дела, потому что вся вот эта, вот, называется, педоистерия. Я вот, абсолютно не знаю, как сейчас вот, ну, человек, мужчина, как он может пойти в школу и там находиться вообще в закрытом помещении с детьми, непонятно. Это надо быть, ну, Да, да, я согласен. То есть, если я вот к вам ходил с большой радостью и удовольствием, то глядя на современную школу, да, и на современных детей... Плюс, ну, не сочти это за нацизм там какой-то, но меня очень напрягают мусульмане в классе, да, и пытаться там, скажем, учить математике какому-нибудь парня с гор, да, и желания нету, и... Я, я брал интервью, одну, ну, как учительница, это там, на самом деле, коллега бывшая, она, она, в общем, успела год отработать один, mm -hmm. преподаватель Миньясов. На канале да, есть интервью, но вообще одного года хватило. Там у них рядом есть, то есть, она как бы, где она преподавала, не было такого сильного как концентрации бы, этих типа, mm -hmm. А вот соседние с ней там типа район, там было. Она очень неприятная вещь что рассказывала, не все на камеру, правда там. Но в общем понятно, что женщине там работать, то есть там вообще работать тяжело, но женщине это просто. Да, да, она должна места. быть. Кремнем очень сильным даже. Она, правда, и из этой школы все равно ушла не поэтому. То есть ей сама не понравилась сама машина, как бы. Угу. Что, типа, очень мало. То есть человек шел, наверное, с настроением, типа, творческое, что-то такое там общение, то все там. Ну там, про разумно, добровечно а в итоге попала в такой аппарат, где нужно просто обслуживать угу. сложный станок. И, да? и больше заниматься документами, чем реальными детьми. Ну, типа, а ради двух учеников там, преподавать всем остальным, в общем, не, не потянулось, Ну и, в общем, короче, максимум, что я себе позволил в качестве сублимации, это я как раз это было вперед, когда ребенок попал совсем, в итоге, ну, там, довольно сильно начал общаться. И я отчет понимал даже тогда, что я сублимирую, я общался с племенниками ну, было и такое. Сейчас, конечно, когда ну, свой есть, естественно, все внимание на себя перетянут тут уже как бы даже не то даже не тогда случилось. Случилось, когда старший перешел. Все, как бы, ты уже дома. Я мог оказаться где угодно ночью. 20 километров от Москвы, там, если не хочется зачем-то. Вот уже все, как бы, тут уже прикольно. В общем, короче, сублимация была. Про детское образование тоже думал, но не срослось. может быть, слава богу, что не срослось. Может быть, слава богу, да. Что он будет в будущем? Понятно. Да, но в общем, но, но в, итоге в школе так мало проработали, да? Есть... Нет, ну, понимаешь, когда э -э, развалился союз, да, то есть то, что, по словам геополитика, случилось катастрофа всемирная, да, вот, мои 500 рублей, они превратились там в фантики, да, то есть то, что началась, это гиперинфляция, то есть я ходил... ну в две смены работал в школе, да, плюс я брал себе учеников, чтобы как-то еще денег заработать. И после всего этого, да, я шел там в магазин, покупал 200 килограммов колбасы там или масла, да, и на этом деньги кончались. То есть была полная катастрофа, Мысли вот прокормить Нормально семью, то есть молодой, здоровый мужик, такое вот все получилось. И тут, собственно, я оказался не одинок. Таких, как я, было очень много, да, такой я был там в школе, а мои там институтские друзья, они во всяких НИ работали и в прочих там закрытых, полузакрытых институтах. Зарплаты перестали платить, или какие-то зарплаты копеечные. И мой институтский приятель, да, из города, он как-то с институтских времен проявил задатки фарцовщика. То есть было такое, что мы над ним посмеивались, он торговал очередью на видеомагнитофоны. Тогда была модная такая фишка, да, привозили там в Россию магазины видеомагнитофоны и выстраивались очередь как в мавзолей. И вот он становился там в первую десятку или в первую сотню и продавал эту очередь, да, если там вот, пять очередей занимал там, первые сотни, во второй, в третьей, да, и везде по мере подхода, да, он эту очередь свою за денежку уступал. И вот этот наш форцовщик он организовал, ну, можно назвать кооператив или ИП, и собрал под своей крышей, нас было больше ста человек, вот, брошенных, да, на произвол судьбы, Странные, да. И я когда получал там 200 или 300 долларов в месяц, но это были твердые деньги. Я чувствовал себя мужчиной, а не вот эти фантики, которые пока идешь от касса до магазина, они вот дешевеют. И таким образом вот я много лет проработал в кооперативе, да, или там ИП его потом можно было назвать, то есть у нас была очень могучая э, организация в смысле интеллектуальная, да, то есть у нас вот там куда ни плюнь, попадешь в человека, который имеет очень хорошее образование, ну а торговать мы учились на месте, то есть мы начинали с того, что этот бокс-мувинг, да, то есть коробки там, торговали, но на разнице курсов зарабатывали бешеные деньги. Плюс мы одни из первых, наверное, стали строить э, э, сети. Да? То есть мы для Сбербанка делали, там, для других крупных организаций. То есть у нас были сетевики, которых в России было, были единицы. То есть ребята могли прийти, посмотреть там помещение да, в том же Сбербанке, отмерить его, поставить, где нужно, там роутеры, протянуть ну, провода, и все это работало. Мы были в 1991 году, наверное, да, единственные, кто вел трансляцию о Пуче на мир. То есть у нас мы через Курчатовский институт, у нас там в Курчатовском институте несколько сотрудников были. И потом вот они смогли обеспечить нам канал через Хельсинки. Мы вели, вот к нам приходили, ввели прямые трансляции о том, что творится в России. Ну и вот, в общем, мы были очень и очень крутой организацией, то есть при э, больших навыках или умениях мы смогли бы стать Яндексом каким-нибудь, если бы своевременно там отдались или нашли бы спонсора и, или там как Mail.ru, да, то есть мы вполне могли быть, но ну, мы были круче их, да, вот на старте, а потом нас обошли, а потом наш лидер, руководитель, да, вот мой одногруппник поехал на дачу его разбил инсульт, и все наши там вот 120 человек то, что называется асеротели. И у нас большая компания развалилась на 7 или 8 подразделений. В основном вот какой, какая там, был какой-нибудь отдел, да? он пошел на вольные хлеба. То есть есть своя группа, и зарабатываете сами денежки. И вот я таким образом, собственно, взял команду: у нас было там человек 5 или 6 мы стали поставлять измерительную технику для российских организаций. Ну и плюс у меня там хобби было, микросхемы, да, то есть тоже вот завозить оттуда. У меня там в городе Зеленограде было несколько знакомых друзей, руководителей там заводов и просто компаний, то есть они покупали... Западные микросхемы у себя там их ставили. Вот так вот я, собственно... Ну, сказали, что в итоге было пять или шесть выпусков всего, да? Но лет было, наверное, В смысле? В школе? школе? Ну, даже меньше пяти, наверное, 4, да, то есть мало. Ну, я не помню, по-моему, в 93-м году, да, сколько денег катастрофически не хватало, а меня уже позвали в, эту вот, в этот наш кооператив, и я да, вот договорился, наступило лето, да, что я на лето уйду поработаю, а там в конце лета, к сентябрю, решу, вернусь я в школу или же останусь вот в этом кооперативе. Ну вот за три месяца, да, я решил, что я в школу не вернусь. В это был последний выпуск. Я уже помню, в девяносто третьем году я был мальчиком вот по младшим менеджерам, что называется, и во время куча, да, вот осенью, там в октябре я ездил покупать модем или забирать модем в, в какой-то организации, которая расположена прямо за белым домом. вот я туда шел, и мне все там из-за кустов крутили убеска пальцем. Мужик, куда ты идешь, тут вот идет стрельба, да, причем боевыми, а не холостыми, да. И при мне там какого-то мальчика на велосипеде завалили, то есть он выскочил на открытое. Поля, площадку, да, вот, и упал, а ну, как-то вот я только потом осознал, что не стоило так поступать, не стоило под автоматным пистолетным, там, ружейным огнем ходить, да, вот за 200 долларов какой-то модем забирать, да, но люди там работали, сидели, вот, и выдавали, то есть как-то мы вот к ним приходили, то есть такая вот наука,